Я Рима. Сейчас такое маленькое обращение. Э, вот. Я знаю видео очень плохого качества, потому что вебка бывает, да. Э, не с камеры, а пока что с планшета. Я начинающий только видеоблогер и хочу вам сказать, что я хочу в дальнейшем сделать канал. Хотя по нормальному видеокачеству, чтобы было много подписчиков. Вот. Я не знаю, получится у меня это или нет, но все равно с годом козы.